Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Елабуге с 1 сентября на базе КФУ откроется университетская школа. Абитуриентам КФУ теперь доступен льготный кредит на образование. В последнее время в социальных сетях ходит слух о том, что в этом году на направлении биология в Казанском федеральном университете было выделено слишком много бюджетных мест. А количество ребят, готовых поступить на направление, невелико. Напомним, что эта информация фейк. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Олега Бодрова, в КФУ на направление биология выделено 155 бюджетных и 30 контрактных мест. На сегодня уже поступило 840 заявлений на бюджет и 209 на контракт. То есть количество заявлений на поступление на это направление намного превышает возможности Казанского федерального университета. А теперь к другим новостям. 14 августа в Елабуге прошла презентация университетской школы КФУ. На ней присутствовали президент Татарстана Рустам Миниханов, ректор Кафульшат Гафуров, а также президент Российской Академии Образования Юрий Зинченко. В ходе презентации гости оценили нововведение школы, а также ее состояние после ремонта. Подробнее о будущей работе школы в сюжете нашего корреспондента первый раз в новый класс, вернее в новую школу, 1 сентября пойдут первоклассники города Елабуги. 14 августа прошла презентация обновленного учебного заведения, которое после ремонта не только сменило название, но и статус, став университетской школой при КФУ. На презентации школы присутствовали президент Татарстана Рустам Миниханов, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, а также президент Российской Академии образования Юрий Зинченко. Последний, кстати говоря, после презентации остался с хорошим впечатлением о школе которые в школьном образовании благодаря связи с университетом возможны. Это и фундаментальность, это и инновационные технологии, это различного рода не только дистантные, не только цифровые, но и человеческие кейсы, которые становятся вот той основой для подготовки будущих педагогов. Сама же школа претерпела множество изменений. Помимо ремонта, в школе прошли изменения в учебном процессе. Теперь здесь будут углубленно изучать многие точные науки. За каждым предметом классом будет закреплен директор того или иного института КФУ. За классом физики, институт физики и так далее. Поэтому, я думаю, школа, которая сегодня имеет в рейтинге Елабужской школы одно из последних мест, в скором будущем станет лидером, как минимум, системы образования Елабуги и Елабужского муниципального района. К слову, после перехода под крыло КФУ в школе сохранился прежний учительский состав. Также здесь будет работать новая, пока что не введенная практика – ассистент учителя. Это будет такой же полноценный преподаватель, который совместно с учителем на уроках будет выполнять все или иные функции. Роль ассистента на себя возьмут студенты Казанского федерального университета. Здесь будет ассистент учителя. Суть этой системы заключается в том, что студенты, начиная с второго курса, смогут преподавать вместе с учителями, здесь же находясь в школе. Не в рамках одной практики, которая длится три недели, а в течение всего года по три четыре урока каждую неделю получая опыт взаимодействия не только в рамках одного своего предмета, но и воспитательной дополнительной работы. Такой возможности нет, по большому счету, ни у одной школы в республике и ни у одного педагогического вуза в стране. Пока что школа еще закрыта на каникулы, и свои двери откроют только 1 сентября. Однако уже сейчас многие возлагают на нее большие надежды. Вот только какие бы инновации и новые технологии не реализовывались в школе, самым главным в ней останется то, чтобы первокласснику было интересно учиться и был хороший уровень образования. Школа будет выполнять несколько функций. Прежде всего, конечно, это функции воспитания подрастающего поколения и передачи знаний. Вторая функция это подготовка будущих учителей. Самое главное, чтобы детишки получили достойный уровень знаний и компетенций, которые они потом дальше могут использовать. Главный вопрос, который возникает, насколько они могут на практике использовать эти знания. Лев Диденко, Булат Садыков, Универньюз. 14 августа в Елабуге состоялось августовское совещание работников образования и науки республиканского уровня «Образование 21 века. Настоящее для будущего». На нем подвели итоги национального проекта образования, а также обсудили, как КФУ готовит кадры для сферы образования.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 И каждым годом занимать все повыше места в мировом университетских рейтингах. И мы должны этим кажется, заниматься. Лев Диденко, Була Садыков, Универ Ньюс. Абитуриентам КФУ теперь доступен льготный кредит на образование. Из-за пандемии коронавируса у многих семей снизился доход. В качестве поддержки любому обучающемуся, пожелавшему взять образовательный кредит в ПАУ Сбербанк, Университет возместит 5% от размера ставки за первый год пользования образовательным кредитом. Казанский федеральный университет – участник программы льготных образовательных кредитов. Соответствующее соглашение было подписано ректором КФУ Ильшатом Гафуровым с банком-партнером. Погашать кредит абитуриент начнет после окончания учебы. Во время обучения нужно будет оплачивать только проценты по нему. Вот здесь четко надо понять. Четыре года срок обучения, и само тело кредита будет погашаться, начинать погашаться. После окончания учебы 4 года пройдет. Плюс три месяца ему дается на поиск работы. И вот только спустя 4 года и 3 месяца, если он учился по бакалавриату, если специалитет там 5 лет и 3 месяца, идет погашение э, самого кредита. Оформить образовательный кредит можно во всех структурных подразделениях по Сбербанк. Заемщиком может стать только гражданин России в возрасте от 14 лет, зарегистрированный на территории страны. Трудовой стаж не требуется. По процентам следующая ситуация. Процентная ставка процента. Из них 5%. 4,51% платят госсубсидии, остается 8% из 8%, 5% в течение первого года погашает Казанский федеральный университет. Оставшиеся 3% это вот та доля, которую должен будет погасить сам абитуриент. На сайте КФУ во вкладке «Абитуриенту и школьнику» размещена подробная информация по образовательному кредиту с господдержкой. Камиль Гимазденов, Универ Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч!